Добрый день, дорогие друзья! С большой любовью приветствую партнеров Казахстана! Сегодня мы поговорим с вами о онлайн и офлайн методах работы в сетевом бизнесе. Дискуссии на эту тему идут давно и будут продолжаться дальше. При этом окончательного и безусловно правильного решения не будет никогда, Потому что оно зависит от навыков, от опыта, от умений, от способностей и, в конце концов, просто личных предпочтений. Поэтому я тоже не буду декларировать, а просто постараюсь дать вам несколько советов и рекомендаций о важных особенностях офлайн и онлайн работы, незнание которых... Ну, точно приведет вас к потере времени без всякого результата. А, давайте посмотрим. Когда кто-то из партнеров спрашивает меня, стоит ли работать в интернете, эффективная ли работа в интернете, я на 100% уверена, что его интересует конкретно поиск новых партнеров для построения структуры. То есть что получается? На этом уровне он хочет использовать интернет как рекламу своего бизнеса. Тогда давайте смотреть на эффективность интернет-рекламы. Вы же представляете, какой информационный поток несется из интернета. Реклама буквально обрушивается со всех сторон. Вы сами часто ведь заходите в интернет. Попадаете на один сайт, там ссылка на другой сайт, с него ссылка на третий сайт. И, в общем, к концу сессии вы уже забываете про первую страницу, которая, может быть, у вас даже и зацепила. И такой момент. В интернете вас воспринимают как интернет-страницу, как адрес электронной почты, как далекий голос по телефону. Нет эмоциональной связи, поэтому эффект от воздействия онлайн-рекламы, к сожалению, очень короткий. Она практически не закрепляется в сознании. Люди существа эмоциональные, и затронуть их чувства посредством интернет-рекламы довольно сложно. Какова работа в реальном мире, то есть офлайн? Мы работаем по теплому списку или по холодным контактам, но с которыми где-то когда-то познакомились. Мы приглашаем на рандеву, на презентации, рассказываем о возможностях компании, о возможностях бизнеса, продукта. В реальных встречах человек видит и слышит живых людей, которые находятся перед ними создается эмоциональная зависимость, которой, к сожалению, в интернете нет. В результате при работе вживую, то есть офлайн, дистрибьюторы и сети становятся более стабильными. Это очень важно. Вот давайте рассмотрим несколько живых таких показательных примеров. Первый. У меня есть партнер которая очень активно работает в интернете. Она создает много классных видеороликов. Мне буквально мои партнеры посоветовали их посмотреть. Я посмотрела и была очень довольна. Ролики правильные, без ошибок, грамотные, очень красиво, живо записанные, и при этом их много. В конце каждого ролика она призывает стать партнером ее структуры, то есть готова консультировать, готова общаться. И когда я просмотрела прям десяток, наверное, ее роликов, я подумала, мне надо посмотреть ее товарооборот. А может в этом городе она именно, она дает основной товарооборот? Когда я, ну, у меня есть такая возможность, поскольку она на моей структуре, я добросовестно понедельно просмотрела ее объемы почти за два года. и была в шоке. Мне было очень обидно за нее. При такой огромной работе у нее получается цикл, один цикл, то есть это вознаграждение 1250 долларов, евро практически, да, за два года. Это был для меня очень большой вот э, помощь для моего опыта. Я подумала, что какое счастье, что я не теряла так много времени на поиски партнеров через интернет. Э, второй просто интересный пример. Мой партнер из одного города по интернету, то есть абсолютно по холодным связям, познакомился с партнером из другого города. Два месяца они общались, она рассказывала, мой партнер рассказывал о продукции, о бизнесе, о компании, у них появился какой-то контакт, и в конце концов вот этот ее знакомый пошел в представительство в другом городе. Причем мой партнер даже позвонила директору представительства, предупредил о том, что придет партнер ее, что у него есть номер и наставника, и номер рекомендующего лица. И все равно ее подписали в другую структуру. Обидно. Перед подписанием, в принципе, это не считается, потому что у этого гостя, у него нет компьютерного номера. Понятно, что мне позвонили, пожаловались на эту ситуацию, моя реакция была такая: не доработали, не создали хорошую эмоциональную связь. Может быть, зациклились на разговорах о компании, о бизнесе, о продукте, но необыкновенно важна эмоциональная связь. И даже вот когда этот партнер, этот гость пошел заключать контракт, ну, наверное, стоило бы сказать что, к сожалению, при подписании контракта, особенно человеком, который тебя не знает, можно допустить ошибку, ошибиться в номере наставника или рекомендующего лица. Поэтому у меня к тебе просьба, когда ты заключишь контракт, сфотографируй его или свяжись там по WhatsApp видео, с, с видеосвязью, чтобы я посмотрела, убедилась, что все правильно. То есть, ну, это же все-таки была бы какая-то уже эмоциональная составляющая в виде беспокойства, чтобы у тебя на первом же этапе все было хорошо, все было правильно. То есть, пожалуйста, всегда придавайте очень большое значение эмоциональной связи, эмоциональным контактам, а не только подаче информации. А, да. Время от времени у нас там у нас тысячи, десятки тысяч партнеров компании, многие работают в интернет в поисках новых контактов, находят их. У некоторых это получается успешно, заключается контракт. Что дальше? К сожалению, за 13 лет работы в компании я почти не знаю хорошего активного лидера который бы добился успеха без помощи лидера, который находится в другом городе. Подчеркиваю, без помощи спонсора. Я развиваю структуры в разных городах. Да? У меня есть от Дальнего Востока до Украины. Но не счесть, сколько раз я была в этих городах. И при этом стартовая работа была не по холодным контактам. Это все были мои знакомые. И поэтому, когда мне какой-то начинающий, кто-то из начинающих партнеров говорит, у меня есть друзья в другом городе, как можно развивать там бизнес, у меня ответ практически всегда один. Поработай в своем городе, накопи опыт, начинай получать вознаграждение, чтобы у тебя появились деньги. Чтобы ты мог приехать в тот другой город, чтобы мог там снять хотя бы дешевую гостиницу, чтобы ты мог там поработать и создать вот этот вот теплый эмоциональный контакт со своими партнерами. Я помню, как я начинала работу в других городах со своими знакомыми. У меня не было много денег. Я ездила в плацкарте или покупала авиабилеты Лоу-Кост. Я жила в дешевых гостиницах. В один прекрасный момент я сказала себе, все, плацкарты никакого, переходим в купе и гостиницы подороже. Ну и в конце концов я пришла к тому, что я езжу в бизнес-классе на самолетах летаю э, и снимаю себе исключительно пятизвездочный отель. Но все происходит постепенно. Уровень поднимается. То есть я всегда придавала огромное значение личному участию в построении бизнеса моих партнеров. И какой результат? Делая это с первого шага и по текущий день, у меня абсолютно стабильные структуры, я их обожаю, у меня необыкновенные взаимоотношения с лидерами и даже в самых вот тяжелых условиях пандемии коронавируса мой товарооборот практически не упал. Вы можете привести какие-то единичные примеры того, как без личного участия кто-то стал лидером, но это очень редкие примеры. А я говорю о том, чтобы повысить, максимально повысить процент нашего успеха. И в общем случае, если эмоционального контакта с вашим партнером, который хочет стать лидером, у вас нет, то тогда... Он не будет работать с вами, даже если вы открываете перед ним впечатляющие возможности сетевого бизнеса. При приглашении офлайн, то есть в живую, в реальном времени, вас воспринимают как человека с эмоциями. Вам относятся более серьезно, появляется желание остаться с вами. То есть вот это изначально укрепляет партнерские связи. Почему же все-таки так много начинающих партнеров рвутся в интернет в поисках новых людей и, и, и не хотят говорить со знакомыми о возможностях, которые предоставляет компания? Причина одна. Они боятся отказа. Им не хватает навыков межличностного общения. Медленный рост их бизнеса выводит их из себя и навыки личностного общения заменяются на один раз написанный текст или видеоролик, который призывает следовать за ними. Отсутствие прямого контакта с людьми позволяет избегать отрицательных ответов. И в общем случае требуется много тренингов и семинаров, которые обязательно делают людей мотивированными и выводят их из зоны комфорта. Но вот все, о чем я говорила, в основном касается в целом сетевого бизнеса. Мы должны помнить, мы работаем в необычной сетевой компании. Какова миссия компании? Подарить здоровье всему миру, то есть всем вашим друзьям, всем вашим знакомым, коллегам, одноклассникам, соседям. Основная проблема в сетевых компаниях – это поиск людей, которые нуждаются в их продукте. И это всегда какой-то процент от населения. Может быть, только мужчина, может быть, только женщина, может быть, только домохозяйка, может быть, только молодым, может быть, наоборот, только пожилым. Наша продукция нужна всем, потому что только у нас системный подход к восстановлению здоровья и поддержанию его в течение очень продолжительного времени, практически всей жизни. И наш ассортимент продукции позволяет без противопоказаний, без побочных эффектов сотворить буквально чудо оздоровления и омоложения. И мы должны нести это чудо всем. Появился БЭМ, особенно с ультразвуковой насадкой. Приглашение в офис на пробную процедуру биоэнергомассажа или массажа лица, это настолько упростило нашу работу. Я, я просто легче ничего не знаю. Эффективность этих процедур удивляет всех. Вот такой, ну, немножко забавный пример. Офис заканчивает свою работу. Делали пробные процедуры, тем гостям, которые пришли своевременно, один гость запоздал. И он пришел уже под самый конец и просит сделать ему процедуру массажа лица. Партнер говорит, вы знаете, я не успею сделать вам на обе половины, только на одну. Он говорит, ну ладно, сделайте мне только на одну половину. А как же вы пойдете домой? Вы же будете вся перекошенная. Вот такова эффективность наших процедур. И когда мы выполняем процедуру, конечно, самое время поговорить о здоровье, поговорить о продукции, пригласить на презентацию. Когда я приглашаю на презентацию, основной мотивационный момент – это вы услышите там результаты применения продукции, сможете поговорить с людьми, задать им вопросы. А, ну, а вам очень важно, чтобы после презентации вы не забыли о замечательной технике и фраз. И вот теперь скажите, пожалуйста, вы сможете вот это все сделать онлайн? Онлайн вы кинете свою страничку в интернет, а там таких десятки тысяч. Какова вероятность, что на вашу страницу кто-то зайдет? Какова вероятность, что ее запомнят и вновь вернутся? Какова вероятность, что вы найдете контакт с новым человеком? Вот попробуйте сравнить разговор по телефону с незнакомым человеком и с тем, кого вы хорошо знаете. Это же совершенно другая энергетика. Вы представляете его улыбку, вы представляете его отношение к вам, да? вам легко и приятно общаться. Поэтому вот сейчас, особенно в нынешних условиях, я совсем не против, чтобы вы онлайн налаживали контакты. Но старайтесь это делать все-таки с теми людьми, которых вы знаете, с которыми у вас уже была эмоциональная связь, ваши одноклассники, ваши бывшие, бывшие коллеги. Ваши друзья, с которыми потерялся контакт. И еще я хотела бы сказать, что те, кто боится отказа от своих знакомых, ну, переоценивают длительность и глубину своих страданий. Наши внутренние табу создавались для того, чтобы нас защитить. Но в целом очень часто они оказывают ограничивающее воздействие на нас. Есть очень интересное правило успеха, которое называется 40-30-30. То есть всего 100, вы понимаете. 40% в успехе зависит от ваших способностей. 30% дают накапливаемый опыт и навыки. И 30% – это желание рисковать. И те, кто преодолеет трудности, будет стойким перед неудачами, накопит опыт, получит желание рисковать, тот обязательно достигнет великолепных результатов. Лидеры компании – постоянно немного рискуют. Когда мы приглашаем на какие-то мероприятия, семинары, которые проходят в других городах, мы понимаем, что людям надо тратить деньги, тратить время, часто отпрашиваться с работы, часто потом, может быть, получать недопонимание от своего мужа, от своих родственников, что вот зря потратил время и деньги. Скажите, есть маленький риск, когда мы берем на себя ответственность? мотивируя людей на такие поездки. Конечно, есть. Но мы должны это делать и относиться к этому маленькому риску с пониманием. Запомните, 30% небольшого риска, мы же с вами не в Министерстве здравоохранения работаем, не в финансовых институтах, да, 30% риска в нашей работе, это допустимо, это нормально, это правильно, и это обязательно для того, чтобы добиться успеха. Но все-таки главным риском все считают отказ от первичного приглашения в офис. Но в нашей компании он полностью отсутствует, мы с вами уже об этом говорили, и это уникальная ситуация. Я никогда за все время вот, наличия у нас БЭМа, и особенно бема с насадкой, я никогда не слышала, чтобы кому-то не понравилась эта процедура. Именно поэтому сейчас я считаю самым важным тренингом это тренинг по приглашению на процедуру с использованием БЭМ. Теперь давайте также вспомним наш маркетинг-план. Нужно нам большое количество рекомендаций для огромного успеха? Нет. В принципе, для того, чтобы оправдать стоимость бэма, нам нужно всего 4 человека. Я понимаю, если бы там э, у нас... Э, Наши вознаграждения зависели только от того, сколько личных приглашений мы сделаем в нижестоящей линии. Нет. Четыре человека полностью оправдывают стоимость БЭМа, но вместе с ним вы получаете огромное количество замечательных подарков, вы получаете навыки работы с БЭМ, берите его и несите домой. Красоту и здоровье. Супер. В принципе, по большому счету, даже двух человек достаточно для того, чтобы окупить стоимость демо и выйти в плюс. Просто для этого понадобится немножко больше времени. Вы будете их учить, приглашать на процедуры с использованием ВМ, вы будете учить их работать с ним, они будут приглашать дальше своих знакомых, и также точно у вас будет развиваться структура, и вы будете получать свои вознаграждения. Конечно, пандемия коронавируса усложнила нашу работу, но те лидеры, которые уже построили хорошую структуру, они практически не потеряли в товарообороте, а значит, они не потеряли вознаграждение, потому что э, я анализировала, какова, э, была, каков был рост структуры вот во время пандемии коронавируса. Э, и, конечно... Новых партнеров в это время было значительно меньше. Мы по товарообороту видим все цифры и, и каким образом они получаются. Но зато значительно выросло применение и потребление продукции. эликсиров, феникс, санцин, три драгоценности – и вот на этой злободневной теме я чуть-чуть остановлюсь. К сожалению, во время пандемии я вела себя легкомысленно, много ездила, научилась легко получать пропуск, и в конце концов я его тоже подхватила, этот коронавирус. Но поскольку я о нем много читала, какая симптоматика, как он развивается, я четко знала, что самая главная проблема ⁇ это страдает, страдает сосудистая система, страдает микрокапиллярная сеть. Поэтому, чтобы не... не пострадали э, мои легкие, моя бронхолегочная система, э, чтобы снабжение их кровью оставалось на хорошем уровне, э, я вела до 18 капсул Чинфу в день по 6-3 раза. И у меня действительно не пострадала совершенно бронхолегочная система, а эликсирами я подавила эти вирусы и, в общем-то, достаточно быстро полностью вылечилась и очень скоро себя стала чувствовать ничуть не хуже, чем до вот этого заболевания. Вернемся к работе онлайн. Конечно, без нее невозможно. И она становится для нас тем важнее, чем больше растет наша структура. Практически каждую неделю. Я делаю рассылки по WhatsApp или по электронной почте. Появился какой-то новый сложный, хитрый промоушен, я боюсь, что в нем будет допущено непонимание, ошибки со стороны партнеров, разбираю его по косточкам, упрощаю максимально текст, понятно, что компания не может это делать да, на о, о, небольшой странице, и, и, и делаю рассылку по всем лидерам, где-то ну, это 50-60 человек. Появляется какой-то новый продукт. Опять я стараюсь долго-долго думать, какое значение нам дает этот новый продукт. Пишу, опять рассылка. У нас замечательный личный кабинет, очень хорошо организован. Но для нового партнера, конечно, он представляет некоторую сложность. Значит, нужно сделать подробное описание личного кабинета, опять рассылка по почте. У моих лидеров появляются друзья Знакомые, родственники за рубежом, которые интересуются нашей продукцией. Работа в Западной Европе, в Америке построена немножко иначе. Значит, нужно написать подробную инструкцию, разослать ее. Появился... Появилась ультразвуковая насадка, массаж лица, я от него сама без ума. Мне недавно исполнилось 68 лет, и я вижу, как я уже много следов этих лет стерла со своего лица и планирую сделать еще, не знаю, 50, 70, 90 процедур, чтобы еще стереть лет 10-15 и, понимая всю ответственность перед этой процедурой, я инструкцию по массажу лица писала, наверное, дня два, стараясь не упустить ни одной мельчайшей подробности. И при этом появилась одна убористая страница, ну, в которой, мне кажется, я отразила все, что касается этого массажа. Конечно. Очень важный инструмент в работе – это сайты, в работе онлайн. Но вот по моему мнению, личные сайты почти бесполезны. Именно потому, что они теряются в интернет-пространстве. Кому бы я очень посоветовала создавать сайты? лидерам большой команды а также директорам представительств, сайт команды, сайт представительства, оказал бы неоценимую помощь для начинающих партнеров. Они привели гостя на презентацию, на, перед этим на пробную процедуру. Гость заинтересовался. Вы представляете, да, показать ему сайт команды или сайт представительства, как вы работаете в офисе, какие у вас там чаепития, как вы вот ездили на мероприятие годовщина филиала, годовщина компании, как вы отдыхали как вы были на базе отдыха, как у вас были какие-то спортивные соревнования, или вы устроили вечер танцев, или вы устроили вечер поэзии, или кого или поздравляли э, с очередной квалификацией своего партнера. Эти сайты командные или представительские они оказали бы огромную поддержку и новым партнерам. И я думаю, что и лидерам приятно было бы иногда заглянуть, Яркие события, отраженные в красочных фотографиях, всегда создают прекрасное настроение, на душе становится светлее и веселее. Если у вас какая-то, ну, не дай бог, бытовая проблема, посмотрели эти фото и радостно побежали в офис. На сайтах представительства очень хорошо было бы выложить график мероприятий с указанием, кто будут ведущие этого мероприятия, сделать красивый промоушен там на этих ведущих. Я думаю, тогда отказа э, под благовидным каким-то предлогом от ведущих вы бы никогда не получили. Ну, в заключение я хочу сказать прежде всего, Огромное спасибо компании за онлайн-семинары с участием китайских специалистов. Их просмотрели десятки тысяч наших партнеров, и все говорят большие слова благодарности компании за эту очень качественную, очень нужную и полезную работу. Конечно, огромное спасибо лидерам Казахстана, организаторам этого форума. Вот такие тренинги, такие форумы очень нужны. Они дают то самое главное, о чем говорила э, Карлогаш Мухамед Калиева. Они дают веру в компанию. Видим лидеров, чувствуем, что за, в своих домах сидят сотни, тысячи партнеров. Мы это просто ощущаем эмоционально. И, конечно, это поднимает нашу уверенность в том, что компания будет работать активно и успешно в любых условиях. Для меня, от меня дополнительная благодарность организаторам этого форума, потому что я... Очень легко, говорю, в любом зале, хоть на несколько тысяч человек, но вот этот опыт общения, опыт разговора с экраном, он для меня тоже новый, мне нужно, мне нужно к этому привыкать, и вы, которым я не смогла отказать в участии, подарили мне возможность приобретения вот еще одного такого опыта. Спасибо вам большое. Ну и... Всем тем, кто смотрит нас сейчас, кто участвует вот в этой школе амбассадоров, я желаю очень продуманно использовать онлайн-работу, грамотно совмещать ее с офлайн действиями в реальном мире, любить компанию, любить продукт и любить своих партнеров, так, чтобы ваши родные к ним ревновали. И у вас все получится. Вы достигнете грандиозных успехов. И обязательно станете амбассадором. Я вас люблю. Спасибо. До свидания.